И всем снова здорово, с вами еще раз на связи я, Ванёк, и мы с вами с тобой продолжаем проходить GTA пятую. Мы на самом-то деле в той серии, в предыдущем эпизоде ограбление спланировали уже, наверное, даже провели его, да-да-да-да-да-да-да, да, провели уже ограбление, было дело. 5 и Rockstar Games, Rockstar Ночь, Rockstar Соч, Rockstar Ночь. Natural Motion... And... And... Bing Video. Uh, так, эксклюзивный доступ без соблюдения определенных условий доступно. Так, сейчас... <с> Не, если бы пил бы без, без сахара, то было бы лучше. Кофе перезнять, ребят. В карточные игры я не буду играть, потому что ну, они, как бы, сам понимаете. Ради тебя ж стараюсь, блин. Ради тебя, друг, записываю только ради тебя и все. Только ради тебя, друг, и все. Владислав Безмяна Безмянов сегодня. Кстати, всех кого я не поздравил, я сейчас поздравляю всех с днем рождения. Кого забыл? Так, стопа на H, так. Escape это на H, а на H это вроде бы задание, эти подготовка к граблению. Так. ФБР, а Н это ФБР, это Федеральное Бюро расследований, да. Забыл извиняюсь. А еще по пути купим несколько домов у меня есть желание очень большущие ребятки купить несколько домов. Если если они не продаются, то нету. Радио лучше чему чтобы подаши от авторских прав. Потому что ну мне ж тоже что-то надо, это есть. Пить, жить, как-то, выживать. Хотя это. Ой, так, так, так, так, так, так, так, а, стоп, у меня. Да, 85 маловато. Фраксин нужно.. Чтобы это жить. Этот, э, не, это не дом, ребят. Это тут это бизнес. 120 тысяч. То есть, смотрите. То есть, ты купил этот бизнес один раз. И больше к нему не ни. Нет, а посмотрим, что это такое тут. Богатеем. от F. Так. А, да, точно. Это что ж за боговое здание, которое не купить, никак не купить. Не... Нет, Питчерс. Так, стоп. Это Майкл. Э, так, это... что за боговое здание, которое не купить, никак не продать, не Поедем сейчас налево. Извините, ребята, у меня реально прав нету. Стоп, выйти. Только Майкл может все это имущество Ну, да, только Майкл Тогда, получается, Франклину надо ехать дальше на... Ну так это... что это? Так, стоп, а это такое? А, это... Кинотеатр? Дуплер? Сиквел 2 Ай! Дэм right. От them right. Я вижу по мини куда надо ехать, но не вижу дороги. Вот вот самое главное тут минус. Минус всей не игры, даже а минус всей жизни. Я по мини вижу куда ехать, знаю куда ехать, а вот дороги самой по себе не вижу. Так что это же вот вопрос, почему я не могу сдать? не не, не могу, а не хочу сдавать на права. По той же самой причине. Вот, ой, ребятки, изнять у меня провод от компа отошел. Под, переподключаем комп к зарядке. Ага, сюда так. Вот это вот, это же причина, почему я на права сдавать не особо как бы хочу. собственность свалка машин. Виспучи бич, так, это 275 тысяч. А у меня сколько? 85 тысяч. Мне нужно еще 200 тысяч где-то найти, где-то найти, где-то нахапать. Тут направо поворачиваем, тут дальше будет... Стоп! Ребят, я ни за кем повторять успех, я не собираюсь. Короче... Разве только что за своими былыми видео, может быть. Повторю успех, как бы В идее переводится великий автоугонщик от игры, но... Ну, это же машина своя-то. Своя, белая, которая с начала игры, помнишь там... нервные ограбление короче номер три то же самая фигня как бы сенсору 3 она тоже погружалась очень медленно честно говоря не, ну я ее не поэтому удалил, я ее удалил, потому что я ее полностью прошел, мне делать там больше нечего было, и ничего не оставалось. Делать другого, кроме как ходить, бегать, че, сюжетка закончилась вторая спина, и миссия я проходить не хочу. Тем более, я если честно, я знаю, какие они безумные, да безумие крутые, точнее. Так, сворачиваем, Съезжаем на... Нет, видимо, сегодня, видимо, придется по правилам ехать, по всем правилам дорожного движения. На красный стоп, на зеленый езд. А я пока пожал кофе попью. Была бы эта музыка без авторских прав, я, может быть, бы и оставил ее, Но нет, тут вся музыка имеет авторские права при себе. Ай, блин. Чёрт. На, F. Сядьте в мусоровоз, так, Little Pricks, доберись до Cyberflex, там надо будет стать, что это, блоком развернулся, ну и все. Эту миссию, мы задание, это попробуем с вами без перемота. Без пропустить, хорошо, попробуем сделать его. Хотя у меня в тот раз не получилось особо, как не получилось без перемота. Без... Без... Не получилось, но получилось в итоге. Если я, короче... Так, так встали. Или не так, так, стоп. Подождем немножко. Отойдет ГТАХ 5 от своего. Не знаю, что, не знаю, где, не знаю, как. И вот и все. Отошло. Майкл высматривает. Так, Ти, я прибыл, сколько времени осталось? Где-то примерно минуты две. Ты же цель, тебя в любой момент. Разверните так, чтобы перегородить обе полосы Нужно было Вот так Просто машину как нужно я разворачивал его в общество. Ну вот, перегородил обе полосы. Потому что не тормоза. Да поставил его. Я на ней F. F. брут машина, брут, ну Ну вот это вот самое интересное в этой миссии. Протарайте машину охранников. Групп 6. <плевое> <плевое> Не, а вот сейчас легло как нормально, как по маслу. Выходим так тут. Мне сейчас понадобится бомба-липучка. Так. Чтобы у них это задние части от... Открылись. Мне понадобится бомба-липучка. Франклин ну, блин. взорвать бомбы пушки да блин да у меня не получается выстрелить ну я жму на левую кнопку мыши он как бы не стреляет о во все, сейчас стрельну ганс по пушки для веселья опираться за ограждением сейчас милицейские понаедут еще 714 патронов и 30 перезарядок я все видел, я же на месте Левый альт. А мне, наверное, не нужно будет сейчас налево потому что. Да блин, ну. Да не нужно налево да у меня ребят извините у меня без у меня на видео не получается это ну позже короче когда пройдут миссию вам сообщу хорошо поэтому давайте